Осознанность, как остаться в моменте, не потеряться в нем, а главное, как контролировать мысли. Мы каждый день что-то делаем, каждое мгновение мы о чем-то думаем, наши мысли собираются в огромный рой и разбредаются во все четыре стороны. Мы одновременно можем думать о вчера, на сегодня и о завтра. Мы думаем о тысячах вещах, о том, что происходило, происходит или будет происходить. Мы мечтаем, вспоминаем, планируем. Зачастую эти мысли неосознанные. Они разлетаются, как птицы во все стороны, и ни одна из них не удерживается. Но самое важное, что ни одна из этих мыслей не позволяет прочувствовать момент, в котором находится тело, ощутить то состояние души, понять, что такое ум, дать возможность ему заострить внимание на самом себе. Понять, кто он, что он, где он, как он, для чего он. Ум – это инструмент, который захватывает нашу реальность, осознает, осмысливает ее и принимает те или иные решения, которые мы выполняем либо умом, либо его инструментом телом. Чем бы мы ни занимались в течение дня, мы редко задумываемся, кто мы, где мы. Мы на полном автомате, как говорят на автопилоте, действуем. Употребляем пищу. Смотрим телевизор, слушаем новости, общаемся с людьми в интернете, либо лично вживую. Спим, едим. Занимаемся привычными делами, работаем, встречаемся с людьми, отдыхаем, читаем, получаем удовольствие. И в любой из этих моментов мы совершенно не отдаем себе отчет о том, что делаем. Как будто бы почему то разрешению мы делаем это свободно, спокойно, не задумываясь о том, что происходит. Иногда не думаем о последствиях, а иногда не понимаем причины. Не хотим даже осознавать, почему, для чего, ради чего все это происходит. Эти вопросы и есть. Первая ступенька сознания. Кто я, для чего, почему, зачем. Так сложилось, что ум настолько находится в бессознательном состоянии, что, по сути, он не различает тело и себя. Он говорит, это я, подразумевая, что я и есть тело, совершенно не отделяя себя от тела, не осознавая, что он не является телом, мозг является частью тела. Но функция мозга – это размышление, осознание. Мозг дает импульсы, он управляет телом. Но импульсы – это мыслительный процесс. Если нет мыслей, то мозг почти весь действует. Выходит, что мы изо дня в день всю свою жизнь мыслим на автомате. Не осознавая, кто мы. И не пытаясь остановить этот поток мыслей хотя бы ради того, чтобы на мгновение задуматься, что происходит и для каких целей. Допустим, мы идем в кино. Мы садимся в кинотеатр сами или с друзьями или с близкими людьми. Смотрим фильм, смеемся, грустим, получаем удовольствие, проводим время, но задайте себе вопрос, вы когда-нибудь осознанно сидели в этом кинотеатре? Примерно с такими вопросами. Кто здесь находится, в этом кресле? С кем-то рядом? Куда он смотрит? Какими глазами? Что происходит на экране? Для чего все это? Еще один немаловажный вопрос, а может быть самый главный. Могли ли вы до конца окончательно раствориться в пребывании? Оставались ли вы на 100% в этом кинотеатре, в этом фильме? Зачастую нет. Мы до конца не остаемся. Мы всегда думаем еще о чем-то. Если мы смотрим фильм, то мы можем думать еще о чем-то. Какая была погода до того, как мы сюда вошли? Какой она будет? Когда мы покинем кинотеатр? Сколько у нас с собой денег? Куда мы потом пойдем? Сколько осталось времени до конца фильма? как долго он уже вообще идет, мы можем поговорить со своим соседом. У нас может зазвонить телефон. Мы можем тихо ответить или сбросить. Зайдем в интернет, если есть какое-то срочное сообщение. Кому-то ответим смс-кой. Оглядимся по сторонам. Посмотрим на свои руки. Поправим одежду. Возьмем удобное положение для тела, может быть пересядем, закроем глаза, если они устали, можем даже уснуть, есть масса вариантов, что могло бы с нами произойти, когда мы смотрели это кино. Вопрос, осознанно ли мы смотрели этот фильм? Ответ очевиден – нет. Другой вопрос, живем ли мы осознанно каждый день? Ответ также очевиден – нет. Как же научиться оставаться в моменте и отсекать те мысли, которые иногда нас атакуют, не дают покоя, доводят до иступления, до депрессии, до боли? Ведь по сути проблемы – это мысли. Это не то, что происходит вокруг нас. Это не люди, не вещи, не обстоятельства. Это именно наше отношение ко всему тому, что происходит снаружи. Это наше внутреннее отношение к тому, что происходит вне нас за пределами ума. Следовательно, напрашивается вывод, что проблемы это мысли. Хотя, с другой стороны, мысли могут быть и не проблемой, а счастьем. Значит, все дело все-таки в нас. Ну как прогнать эти мысли? которые нападают, которые остаются, которые десятками, сотнями, а то и тысячами в течение дня посещают нас, не давая возможности сосредоточить свое внимание на том, что мы делаем и от чего привыкли получать удовольствие, но уже не можем. Получая любое удовольствие, телесное или душевное, от чего-то, будь то прослушивание музыки, приятное времяпровождение, это может быть даже секс, может быть принятие алкоголя где-нибудь в кафе, в баре или в компании друзей, кто-то с удовольствием курит, кто-то развалился на диване и смотрит любимую передачу, но до конца они там не пребывают, и во время этих действий, либо без действий наш шум обрабатывает тысячи программ, от которых он иногда приходит в шок, и мы страдаем, мучаемся, не можем остановить этот поток мыслей. Так происходит почти со всеми. Проблема может вдруг настигнуть всю же секунду. Мы улыбались, о чем-то говорили, думали, мечтали, вдруг мы вспоминаем что-то. Или что-то случается вокруг нас, что наш он характеризует как проблему, как беду, как опасность. Происходит стресс, мы проникаемся, наше тело дрожит. Мы уже вне баланса, мы раскачаны, как тот маятник. И что же теперь делать, как прогнать эту мысль? Я слышу постоянно разговоры о том, что я не знаю, что делать. Я понимаю, что это неправильно, люди говорят. Я понимаю, что мысль нужно каким-то образом ограничить, не впускать. Но я не умею. Я пробовал, я пробовала. Не получается. Я пытаюсь. Многократно пытаюсь. Но, к сожалению, тщетно. Мысли сильнее меня. Как будто бы кто-то их туда запихивает в мою голову. Они там остаются, разрывают меня на части. Потом могут временно меня покинуть. Но я помню о проблемах. Я не знаю, как о них забыть. Это проклятая память постоянно меня настигает, даже находясь где-нибудь на отдыхе или ложась спать, вдруг эта проблема может резко заскочить мне в голову и остаться там, пока я не усну, а могу вообще даже не уснуть. И слышу такие истории. Люди фактически мучаются от того, что мысли абсолютно не контролируются. Некоторые люди не понимают, что мысль можно. Контролировать ее можно, управлять. Но как? Всегда задается один тот же вопрос. Как ее прогнать или не допустить в голову? Как оставить ее за пределами ума, где-нибудь там далеко, в невидимой дали? На самом деле все очень просто. Гораздо проще, чем многие из нас думают. Практика осознанности не имеет никаких сложных манипуляций. Нужно начать, к примеру, вот с чего. Выйдете на кухню поесть. Сделайте для себя это время пребывания на кухне осознанным решением и неким ритуалом. Пусть это будет настоящей практикой. Прямо объявите себе. Сейчас будет практика приема пищи, практика еды. Приготовьтесь. Не знаю, может кто-то оденется иначе, кто-то сделает определенную сервировку. Не важно что, но тут есть очень важный аспект. Должны быть только вы и еда. Ни музыки, ни телевизора, ни каких-то других комнат которые не предназначены для приема пищи. Вы и еда. Вы начинаете готовить еду и глазами смотрите только на нее. Вы не отвлекаетесь ни на что, потому что это практика. Назовите это еще, если хотите, если будет угодно, лечением, излечением ума от мыслей, от навязчивых, однозолевых, от, от ненужных и неуместных. Вы сервируете стол, нарезаете хлеб, накладываете разогреваете еду. Вы смотрите на это, что происходит, не отвлекаясь ни глазами, ни умом, ни на что. Можете проговаривать либо вслух «я готовлю еду» и каждое свое движение можете проговаривать. Правой рукой я достаю тарелку или левой рукой, соответственно другой рукой я накладываю еду что я накладываю, как оно выглядит, из чего оно сделано. Вы должны настолько увлечься этой функция, что вы как будто бы преграждаете путь иным мыслям, которые не относятся к тому, что сейчас происходит. То есть вы пытаетесь отсечь все вокруг, что не касается того, что происходит сейчас. Это можно делать мысленно, когда вы только об этом и думайте. Буквально вы проговариваете внутри себя, что я делаю, как я хочу есть, как оно аппетитно выглядит, как оно приятно пахнет. Какое оно красивое, что это сделал я, либо кто-то из любимых мне людей. Я обожаю эту еду, я хочу поесть, я голоден. Либо, если не получается на этом уровне, именно в уме, тогда говорить это вслух, Можете проговаривать громко, либо тихо прошептывая, в виде стихов какой-то, условной рифмы, либо песни, как угодно. Но вы должны увлечься настолько, что вы не должны позволить ни единой мысли из тех, которые не относятся к тому, что вы собираетесь сейчас делать. То есть все мысли, все слова только о еде. Говорите что угодно, но только про то, что вы видите. Вы глазами видите еду, вы ее накладываете, и вот вы принимаетесь ее есть. Берете ложку, вилку или любой столовый прибор. И можете опять проговаривать или про себя, или вслух, что вы делаете. На каком-то этапе вы можете осознать, что несколько секунд буквально ничего другого вашему вашем уме не происходило. На этом моменте легко себя можно остановить и осознать, что секунд 10-20, а может быть несколько минут, вы только и делали, что говорили о идеи или думали о ней. Следовательно, уже есть прогресс. Вы уже несколько секунд или минут были с едой, были только здесь. Потом продолжаете дальше. Вы уселись, удобно, можете также сказать. Мне тепло, не холодно. Могу закрыть окно, могу открыть. Мне ничто не должно отвлекать. Я никуда больше не смотрю. Ни под ноги, ни вокруг стола, ни на потолок, ни на посуду, ни на что. Передо мной стол, передо мной тарелки, вилка-ложка, нож, все остальное. Вы жуете, глотаете. Можете то же самое говорить, продолжать. Я жую, глотаю, как приятно, как прекрасно. Я чувствую, как наполняется мой желудок. Еда идет по пищеводу, как вкусно. Мои вкусовые рецепторы, находящиеся во рту, воспринимают эту еду почти божественной. Так хотелось поесть, и вот я ем. Как здорово, как интересно. Можете то же самое говорить про себя. Но вы ничего не должны говорить того, чего не существует именно в этом моменте. Вы можете обсуждать все, что угодно, но только лишь то, что вы видите. Тарелки, вилки, ложки, стол. И обязательно еду. Но ничего того, что не относится к этому моменту. Что было вчера, что будет завтра, что будет через мгновение. Вы только говорите и думаете о том, что происходит. И ничего, словно кроме того, что происходит, не существует более ничего. Как будто бы мгновение назад вас не было и мгновение после вас не будет тоже и вот у вас есть единственная уникальная возможность быть прямо сейчас вы спокойно доедаете думая лишь о том, что вы делаете я ем я наедаюсь очень вкусно приятный запах я никуда не спешу какая вкусная еда пытайтесь и мыслить и говорить об одном и том же отдвоайте свою силу. Удвойте напор лишь ради того, чтобы блокировать заход в вашу голову других мыслей, не связанных с тем, что происходит с вами прямо сейчас. Вы как будто бы поставили охрану и шлагбаун и не пускаете никого-ничего, что не находится здесь. Это некий контроль. Вы не хотите больше ни о чем думать и говорить, кроме того, что происходит с вами прямо сейчас. И вот вы осознаете, что вы поели абсолютно осознанно. Я вас с этим поздравляю. И вот вы понимаете, что в эти 5, 10 или 15 минут вы находились с едой на кухне или в том привычном месте, где вы любите поесть. И тут тут же вы поймете, что вы были свободны. После этого сразу же над вами нависнут другие мысли. У меня проблем по работе, где-то с семьей, что-то с машиной, и так далее, и так далее, и так далее. Вы вдруг будете вспоминать. Появляется масса дел, масса так называемых проблем, которые теперь нужно решать. И вы мгновенно забываете о том, что было минуту или пять минут назад. Для вас прием пищи, который только что был закончен становится не важен. Вы окунаетесь в пучину своих трудностей жизненных и начинаете эти проблемы разруливать. Вы можете сесть за руль автомобиля, поехать решать свои дела. Вы можете остаться здесь и пореветь о том, что произошло когда-то, вчера, или, возможно, произойдет завтра. И вам нужно будет в срочном порядке распутывать тот клубок проблем, который был намотан до того, как вы принялись употреблять пищу. Тут вы поймете, что мгновенно забылось все, что было до этого. Что вы спокойно ели на кухне уже не важно. Есть масса других дел, которые гораздо важнее. И эта практика уже покажется чушью. И вы опять будете захвачены этим монстром, этим драконом. Мыслями, которые опять пошли на вас в атаку, и вы опять потеряли баланс, и вы опять расстроены. Но в то же самое время вы можете вспомнить, как вы спокойно, безмятежно, в состоянии полного покоя, что является счастьем, употребляли пищу. И тут вы понимаете, что да, у меня была недавно возможность быть осознанным, находиться в покое, быть безмятежным свободным, счастливым, нетронутым. Значит, у меня есть шанс попробовать еще, а потом еще и еще. Сегодня вы принимали утром пищу осознанно. Вы можете это сделать днем или вечером. Если вы на работе, Едите в столовой, либо употребляйте домашнюю пищу, которую приносите в пакетах или в сумочках. Вы можете проделать то же самое, ровно то же самое. Приготовиться к приему пищи, как к ритуалу. Опять сказать себе, я вхожу в практику, осознанный прием пищи, я буду осознанно есть. И повторяйте процесс, который был совсем недавно, еще раз. Неважно, какова ваша трапеза, насколько много вы принесли с собой пищи и сколько времени у вас для этого есть, минута или 25. Неважно. Вы можете поздороваться с едой, как бы это ни звучало смешно. Но если это ритуал, он должен быть сакральным. Вы должны быть внимательны. Вы не забываете о том, что вы о работе, что вы на работе, вы просто об этом не думаете. Не думать – это и забыть. Многие задаются вопросом «как забыть?» Легко. Память не нужно стирать. Мысли не нужно стирать, с ними не нужно бороться. Их просто не должно быть. Не помнить, не знать – это значит не думать, не мыслить. Значит, все просто. Вы опять разворачиваете свой тормозок или садитесь в каком-то кафе. Начинаете есть и можете прошептывать, если неудобно, перед теми, кто присутствует возле вас. Либо говорить это про себя. Я ем. Я спокойный, свободен. Я хочу есть эту пищу. Она мне нравится. Она приятно пахнет. Она вкусна. Я здесь. Я свободен. Мне все это нравится. Как вкусно. И если что-то пытается постучаться со стороны и влезть, вы прям будете чувствовать, что вы знаете некие проблемы, вы знаете некие обстоятельства, но вы пытаетесь с ними бороться. Это неправильный подход. Если вы знаете, что что-то стучится и лезет к вам наперекор тому, что вы думаете, значит вы идете не тем путем. Вы должны быть спокойны настолько, что вы должны свободно думать лишь о том, что происходит значит, более интенсивно обсуждайте то, что вы видите. Не должно быть места в вашей голове ни одной мысли, не связанной с тем, что вы видите, что происходит с вами сейчас. Это будет трудно, я знаю. Мысли будут толкаться, стучаться, кричать, молчать, но они будут пытаться все-таки быть реализованными в вашем уме, и должны, как им кажется, быть обдуманны. Но не позволяйте. Продолжайте думать о том, о чем ваша практика. Ваша практика называется «прием пищи или еда». Значит, практикуйте ее до конца и осознанно только тем моментом, который у вас есть. И вдруг вы поймете, что вы второй раз в день, можно сказать, отмедитировали. Ведь по сути, находясь в этом моменте, в котором вы проживали, не думая ни о чем кроме него, вы медитировали. Это была практика. Я вас поздравляю со второй маленькой победой. Но рано еще радоваться, у вас впереди еще много-много-много будет подобных маленьких войн с теми мыслями, которые вас постоянно атакуют и крадут вас у реальности. Теперь можете перейти на что-то иное. С приемом пищи вы попрактиковали, примерно знаете, когда происходит. В следующий раз вы будете делать это постоянно. У вас улучшится кровообращение. Прием пищи станет очень внимательным, заботливым, очень важным. Вы будете наедаться гораздо меньшим количеством еды, которую потребляли употребляли раньше. Я вам гарантирую, у вас наладится пищеварение. И вы будете вкус чувствовать совершенно другой, нежели чувствовали до этого. Осознанный прием пищи – это невероятное состояние. Вы наедаетесь раньше, быстрее. И вкус еды разливается по всему телу невероятным ощущением покоя и умиротворенности. Вы будете наедаться даже присутствием с едой. И вам будет уже достаточно другого количества пищи. И, возможно, вы пересмотрите свой рацион, что почти я вам гарантирую. И будете покупать те продукты, которые важны не лишь глазам или желудку, а тому и другому вместе. И еще будете подбирать еду согласно ситуации. То есть вы будете чувствовать, что прием пищи это будет опять практика, опять медитация. И подберете нечто, что-то более изысканное и более маленьких количествах и вам этого будет достаточно теперь перейдите к приему душа вам нужно помыться все банально все на физиологическом необходимом уровне без которого жить невозможно как же мы это делаем опять все очень быстро все очень оперативно почти не получая никакого удовольствия потому что это механика вы заходите в душ или заходите в ванну, включаете воду, натираете свое тело шампунями, гелями, мылом и так далее. Делайте все это оперативно, потому что понимаете, у вас немного времени и вам нужно продолжать свою жизнь. Которая состоит из всевозможных случайных моментов, которые вы почти не контролируете, потому что неосознанны. Вы моетесь, можете мыться под музыку, можете что-то напивая себе под нос или насвистывая, а можете в полной тишине, закончить до, доведенный до автоматизма процесс. Кто-то моется 5, кто-то 25 минут. Но тем не менее, мы, когда моемся, мы думаем о чем-то другом. Работа, дела, семья и так далее, и так далее. Мы совершенно не остаемся в этом моменте, и не думаем о том, что происходит. У нас появляется вопрос, что думать-то о том, что происходит? Я вижу, что происходит, зачем об этом говорить или думать? И в этой так называемой ошибке кроется вся беда, что мы невнимательны к моменту и не сосредоточены на нем, а значит, позволяем сотням, десяткам других мыслей Нападает на нас именно тогда, когда мы, можем быть, когда мы можем быть свободны и спокойны. Если в нас находится масса других мыслей, не о том, что происходит, то мы раздираем этими мыслями на части, следовательно, не присутствуем здесь. Иными словами, мысленно вы не в душе, но тело в душе. Вот и есть эта разрозненность которая ломает нас, не позволяет находиться в моменте, не дает собрать себя в единое целое. Мы разрывны, мы разломаны, мы разобщены, умни тела. Мысли в одном месте, а вчера или о завтра, или о том, что было, будет. Тело сейчас принимает душ. Совершенно не получая никакого удовольствия, потому что удовольствие получает ум, мозг. Если мозг отключить, то тело даже не будет чувствовать прикосновение воды. Оно не будет ощущать мыло, шампунь, гель. Но если есть у тела мозг, мозг и позволяет получать удовольствие. Через прикосновения, через тактильные моменты мы чувствуем удовольствие, но если ум занят другим, то сила удовольствия сведена почти к минимуму, мы ловим лишь ту десятую долю ощущений, которые могли бы ловить, если бы думали о том, что происходит, и усиливали свои мысли, свои ощущения, и физические, и ментальные. Мы просто не позволяем проникнуться, мы просто не позволяем моменту войти в нас, мы просто себе не позволяем раствориться в моменте, потому что нас здесь нет. Физическое присутствие в душе почти ничего не дает. Этот автопилот лишь говорит о том, что мы стали биороботами, мы сделали определенную функцию, выскочили из душа, ухаптерлись причесались и убежали. Потом масса других дел, которые мы делаем также на автоматизме. Это уже функция, заученная тысячу раз, она отработанная и она неосознанная. Но если вы, допустим, останетесь в душе, включите воду и послушайте шум воды. Вот просто попробуйте, прошу вас. Разденьтесь, включите воду. Закройте глаза. Послушайте шум воды. Не впускайте в свою голову ничего, кроме шума воды. Пусть эта вода разольется не по вашему телу, а сначала в вашем уме. Пусть она заполнит ваш шум до конца, как некий сосуд до самого края не останется там, пока вы находитесь там. Скажите себе опять, я начинаю практику омовения, купание в духовную, в душу, вполне созвучно, мне кажется. Нареките ее как угодно, лишь бы теперь это вас заинтересовало. Теперь эта практика станет почти святой, очень важной. Репетной. может быть даже где-то эротичной. Это будет здорово, если вы попробуете разнообразить принятие душа с новыми мыслями, новыми ощущениями. Шум воды должен стать музыкой. Вы должны уже буквально ловить в нем мелодию. Вы наслаждаетесь шумом воды и вы чувствуете каждую каплю которая падает на дно ванной комнаты вы смакуете этим звуком а потом становитесь в ванной или в душевую кабину вы обливаете себя водой и можете говорить даже об этом какие они мягкие или колючие эти капли Какая теплая или холодная вода, вам должно быть комфортно. Настройте напор воды и температуру ее так, чтобы вы получали удовольствие. Сначала получите удовольствие. Начните сначала наслаждаться процессом. А уж потом, в конце, думайте о функционале этого процесса. То есть вначале вам должно быть хорошо, а потом должно быть чисто. Не идите в душ, чтобы помыться. Идите в душ, чтобы получить удовольствие. То же самое не идите есть, чтобы наесться. Идите на кухню, чтобы получить удовольствие. Чем бы вы ни занимались, научитесь сначала получать удовольствие, прошу вас, только удовольствие. После удовольствия пускай наступает функционал. И вот вы стоите мокрый-мокрый, под душем. Вы можете улыбаться, но ваши мысли должны быть только здесь. Вы и вода. Приятный привычный шум воды. Вы можете натирать себя гелями, чем угодно. Но вы должны только думать о том, что происходит. Вокруг ничего не существует. Как будто бы на всей планете, во всей Вселенной есть только эта ванная комната в которое вы принимаете душ. Это нужно взять за практику. Это нужно взять за условия, за закон. Если вы чем-то занимаетесь осознанно, ничего остального в мире нет. Оно не ушло, оно не исчезло. Вы его не вытолкнули силой за пределы ванной комнаты через эту же дверь. Или не впускаете их. Или вы боретесь с чем-то в своей голове. Нет. Всего остального просто не должно быть. Его не существует. Тот, кто находится в этом моменте, других моментов не видит и не ощущает, поскольку их нет. Он не борется с ними. Он не протестует против них. Он не отрекается от них. Но Он их не видит. Их нет. И вот вы уже... Еще 10 или 15 минут пробыли в медитации, находясь в душевой комнате. И вы вновь поймали себе на мысли о том, что эти минуты были безмятежно свободны от святой суеты, которая казалась назойливой, неизлечимой и неотвратимой. И вот, да, вы поймете, я был счастлив, я был свободен я была сосредоточена, я находилась в балансе, я была спокойна. Да, я согласен, если вы принимали душ и находились в медитации в определенной практике и более ни о чем не думали кроме о том, что вы принимаете душ, о воде, о себе, вы были счастливы и свободны. Значит, это еще одна ваша победа. Вот в копилке добавилось еще чего-то того, чего вы совсем недавно не ожидали, не могли даже позволить себе и не понимали, как это происходит. Но вот вы победили опять. Вы победили себя. Вы не побеждали мысли. мысли это вы. Не стоит себя считать им то иным от мысли. Ваши мысли являются вами. Вы просто их не производили, не модулировали, не рождали. Вы не боролись на самом деле ни с чем. Вы не запрещали никому и ничему появляться в вашей голове. вы просто продуцировали совершенно другие мысли. Вы хотели их родить, и вы родили. Вы хотели думать о другом, и вы думали о другом. Тут очень важный момент, заключающийся в том, что на самом деле они существуют, тех мыслей, о которых мы не думаем. Допустим, вы думаете о тех вещах, которые вам кажутся уже назойливыми, и вам надоело об этом думать, от них уже мигрень, они приходят настолько часто, что вы уже в панике от этих мыслей. Но вы должны понимать, что эти мысли не приходят ниоткуда. Они это вы, они это ваше состояние, и подсознательное желание думать об этом все дальше и дальше. Состояние осознанности говорит о том, что вы должны пребывать в том состоянии, в каком вы есть. Допустим, вы сидите сейчас, ложа руки на каком-то кресле или диване, или держитесь за поручень в каком-то транспорте едете куда-то. Вы можете себе сказать, я просто еду. У меня нет направления. Я не из точки А в точку Б. Я просто еду. Одновременно отсекается причина следствия, остается тот момент, который находится между ними. Некая новая точка пребывания, совершенно не обозначена на карте, но которую мы считаем некой рутиной, понимая, что из точку А в точку Б есть некий путь, который нужно проделать, и он считается для нас весьма непривлекательным. Между желанием и достижения желания всегда есть некий провал, где мы трудимся Паша, и хотели бы как можно быстрее пролистать это время, забыть его, переступить на ускоренной перемотки, промотать, избежать, пропасть из этого момента. Но на самом деле это самый важный момент. В нем нужно остаться и замереть, затаив дыхание, закрыть глаза. Если вы действительно едете в каком-то транспорте, или за рулем своего автомобиля, или где-то стоите в очереди, или куда-то идете, вы можете на мгновение, даже не телом, а умом, поставить на паузу, отказаться от целей и желаний, отказаться от положения вообще тела, а только лишь остаться в положении ума. Сказать себе простые слова «Вот он я». Я живу, будто вот я здесь нахожусь, все, больше ничего. Можете открыть глаза и посмотреть, что находится вокруг. Люди, машины, дома, деревья, природа, птицы, небо, солнце или звезды. Вот он ваш момент. Ничего другого не существует, и вот вы проделали практику буквально за несколько секунд. А могли бы сделать за несколько минут. А могли бы сделать за несколько часов. Дней, недель, месяцев. Все очень просто, видите? Вечером вы можете попробовать другую практику. Практику сна. Вы можете одеться как-то иначе. Вы можете лечь в какое-то другое время. Но ничто не должно мешать сну. Без проблем вы можете перед сном посмотреть любимую передачу, поторчать у телевизора, который привыкли торчать уже многие годы, посидеть в телефоне, почитать, принять опять же душ, поесть, уж если любить, поболтать по телефону, что угодно можете делать. Но в тот момент, когда вы принимаете решение, что мне нужно спать, для кого-то это происходит по-разному, кто-то, смотря на часы, приходит в ужас от того, что уже спать давно пора, кто-то отключается от телефона или от телевизора, а кто-то просто говорит «все, мне пора спать, спокойно», закрывает глаза, поворачивается на бок и пытается уснуть. Многие из нас пытаются уснуть. Кто-то отключается мгновенно, потому что устал, изможден, в течение дня теми проблемами, которые он привык решать каждый день. Но лишь малое число из нас усыпает осознанно. Я расскажу, как делаю это я. Я могу делать перед сном все перечисленное, даже больше. Потом приходит осознание того, понимание, желание спать. Я понимаю, что Настал определенный час, что пора спать. Я набираю воздуха в грудь, медленно выдыхаю и проговариваю себе. Я усыпаю, ложусь на удобную мне сторону. Я ничего не пытаюсь сделать, я не делаю ничего того, что мне приходится заставлять или вынуждать делать себе. Я просто мыслях говорю «Привет». Я сплю. Я в теплой постели, на удобной подушке, я укрыт одеялом. Мне ничто не мешает, ничто не режет и не колет. Я никуда не спешу, нет никаких дел, нет никаких вчера, нет никаких завтра, нет никого вокруг. Вот он я, я лежу я усыпаю, я могу думать о том, что я, я могу думать о том, в каком у меня положении, но я всегда думаю только лишь о том, что у меня есть, но поскольку глаза мои закрыты, я не вижу никаких предметов, я черта вокруг себя, все, что у меня остается, это я, и это самое замечательное. С открытыми глазами у меня есть предметы и образы, которые я могу осмысливать и говорить о них. Но когда этого нет, образов нет, остается лишь мое сознание, в котором есть только я. Это может быть темное поле, это может быть что-то яркое, светлое, но образов практически нет. Нет очертаний предметов или людей. Нет определенных моментов, которые нужно обдумывать. Нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее. И есть мой сон, который меня поглощает. Для меня сон становится не просто состоянием, а неким существом, которое меня уводит с собой. Мне так проще. Это моя практика. Попробуйте ее или придумайте свою собственную. Для меня сон – это не состояние, повторяю, я не погружаюсь в него, он не погружается в меня, мы не сливаемся и не растворяемся друг в друге. Меня сон именно уводит, я его жду, он фигура, он образ. Я не могу его описать, какой он формы, веса, цвета, размера, я не знаю и на этом внимания не заостряю. Я лишь вижу, что приходит сон, и он меня уводит. Я не сопротивляюсь, я рад ему, я ждал его. И у меня даже не хватает доли секунды, чтобы осознать, что я был свободен и опять счастлив. Я был свободен от той рутины, которую я называю рутиной, которая находится за пределами моего ума, за пределами моей кровати, за пределами моего дома. Я опять свободен. Утром, естественно, я просыпаюсь, и приходит понимание того, что много дел в течение дня нужно сделать. Много дел остались хвостами с прошлого дня. Я начинаю строить планы и начинаю опять паниковать по поводу того, что не успел и на что очень мало времени. Есть так называемый план действий боевых, когда нужно что-то делать оперативно, есть горячие дела... Есть более холодные, которые можно отложить назад, а на послезато и а на более долгую перспективу. Но я отошел от сна. Я оказался в реальности, которая опять меня захлестнула настолько, что появилась нервозность, некие стрессы и некое понимание того, что теперь совершенно другой ритм жизни сегодня у меня будет. Но меня тешит мысль о том, что я могу опять провалиться. Нырнуть в то состояние безмятежности и покоя, в котором я находился перед сном буквально 8-10 часов назад. А это мне дает уверенность, спокойствие и шанс остаться для этой жизни незамеченным, окунувшись в состояние осознанности. Я говорюсь, что в этом состоянии осознанности пребывать постоянно невозможно. Это исключение, а не правило. Жить осознанным всегда невозможно. Мы не можем каждое мгновение на протяжении всего дня и всей жизни оставаться лишь в том моменте, который у нас есть. Поскольку мы не сможем решать дела, которые пришли из вчера и придут завтра. Мы не можем осознавать причины и следствия. Мы не можем взвешивать одно с другим, принимать правильные решения, осознанные решения, если будем отрекаться от всего, закрывшись в моменте, закрывшись здесь закрывшись и сейчас. Это своеобразное исчезновение из жизни, когда мы находимся в процессе осознанности, внимательности к себе и к миру. Это не борьба с мыслями которые мы считаем назойливыми, глупыми, либо опасными. Это вообще отсутствие борьбы с чем-то. Это настоящее исчезновение. Нас нет, но мы здесь. Для себя, не для мира. Не для друг друга, а лишь для себя. Значит, и то, и другое нормально. Ненормально, когда вы живете вообще неосознанно и не практикуете те практики, которые я вам сейчас озвучил. Это ненормально. В том числе ненормально постоянно находиться в этой практике, потому что вы не сможете нормально взаимодействовать с миром, решать проблемы, расти, чего-то достигать, добиваться. Вы не сможете сидеть в этом положении постоянно. Вы не сможете постоянно находиться в этом состоянии ума. Да это и не нужно. Поймите, это практика, это тренировка, это медитация. Она не может быть вечной, поскольку она не нужна постоянно. Мы должны иногда отрезветь от этого и приходить в состояние целеустремленности, иногда наглости, иногда бешенства, иногда стресса. Да, иногда стресса, потому что лишь эти моменты, Позволяет чувствовать, что мы живы и мы в обществе. А раз мы в обществе, постоянно находиться в осознанности очень сложно и не нужно. Но эта осознанность и есть выход из тех сложных моментов, которые нас допекают настолько, что мы буквально карабкаемся на стену от боли, ненависти, зависти, злобы, ревности и так далее, и так далее, и так далее. Это наше окно в иной мир. В светлый, ясный, свободный, чистый, безмятежный. Я очень надеюсь, что каждый из вас после прослушанного обретет свое собственное окно. У кого-то будет маленьким окошком. У кого-то большим. Но оно должно быть у каждого. Как спасение. Как свет как возможность, как дар, как счастье. И с этим окошком вы будете понимать, сейчас у меня был стресс, сейчас у меня проблемы, но мы сейчас быстро все наладим. Вы уходите в осознанность, обнуляетесь, очищаетесь и возвращаетесь с другим, здоровым, новым, перезагруженным, свободным. И после этого очищения приходит понимание, что проблемы не такие, как мы рисовали их до практики. Практика помогла переосмыслить, взвесить, понять, разобрать изнутри. Практика давала возможность аккумулировать внутреннюю энергию, собрать ее воедино, склеиться самому из многих частей в единый пазл, без потери себя. Полная концентрация с вниманием к каждому мгновению и шороху. Внимание к себе – вот что важно. Только к себе, не к проблемам, не к жизни вокруг. Только к себе. И даже не к ощущениям тела. И уж тем более не к мыслям. Лишь к себе, к пустому, свободному, чистому. Это и есть чистый разум. Это и есть то искомое состояние, которому многие Пытаются прийти, не могут его ухватить. Ошибка многих людей в том, что они борются с мыслью. Они не пускают их. Они боятся их. Они как будто бы выслеживают их, и как только они их видят, они их берут на прицел. Это неправильный подход. Не нужно ничего бояться, не нужно ничего искать, не нужно ничего ждать. Не нужно ни с кем бороться и вступать в некий конфликт. Вы просто можете думать иначе в такие моменты. Вы просто можете оставаться в практике другим. Даже ничего не менять, а просто быть другим. Вы можете мыслить иначе. Вам даже ничего не нужно контролировать. Вы даже ничего не забываете. Вы просто не думаете. А если думать только, только о том, что у вас есть в данный момент? И даже не в руках и даже не в теле, а в уме, перед глазами, а при закрытых глазах еще проще, есть только чистый дух, чистое сознание. Что тут еще можно думать, задумайтесь, если есть только вы и больше никого, то где проблемы? Я очень надеюсь, что вы правильно истолкуете все услышанное. Практикуйте чаще, дольше. Сегодня 10 минут, завтра 20. Через две недели вы можете в течение дня, в совокупности несколько часов, пробыть в этом состоянии. Это не обязательно состояние покоя. Вы даже можете работать на шахте, и на заводе. И ваше тело может быть в поту, в пыли, в грязи, и даже в боли. Но ваш ум будет чистый, вы будете думать лишь о том, что вы видите. Вы можете быть спортсменом, доктором, ленивцем ли бокой, да хоть кем. Но в любой момент вы теперь сможете отключиться. В любой момент вы можете остановить время. В любой момент. Вы можете не узреть реальность, что будет означать, что вы в практике. Вы просто упустите все остальное, что не касается вас. Вы просто не заметите того, что не является вами. Вы будете не больше ни меньше. Вы просто будете другое. Нет дел, есть мысли. Нет проблем – есть мысли, нет желаний – потерь, мук, потребностей, целей – есть мысли. Нет боли – предательства, дружбы, любви – есть мысли. Нет войны – нет мира, нет ничего – есть мысли. И вы должны понять, что мысли – это вы. А вы — это мысли, они не чужие, они никем не направлены. Они исходят из вас, благодаря, в кавычках, страху, потребностям, желаниям и всему остальному, что мы называем эмоциями. Но если вы научитесь отключаться от этого мира, Создавать свой собственный в течение дня и по нескольку раз, тогда, когда вам нужно. Вы легко сможете отдыхать и обнуляться. Вы сможете пережить любые так называемые проблемы и несчастья, и беды, если вы научитесь обнуляться в своей медитации. Если вы будете брать за правила эти практики в течение дня, в течение жизни, они станут абсолютно нормальными, ожидаемыми, желаемыми. Они станут частью вас. Они будут наступать уже самопроизвольно в тот момент, когда они необходимы вашему телу либо уму. Эти мгновения просто будут появляться из ниоткуда. Сначала вы будете их практиковать осознанно, готовясь к ним, но со временем они будут приходить сами, как некий инсайты, озарения, озарение, когда вы, даже не имея на то определенных намерений и желания, будете растворяться сами в себе и в настоящем моменте, абстрагируясь от мира вообще, отключаясь от него вообще, даже не замечая его и себя с ним не ассоциируя это уже будет другой уровень практики, это уже будет жизнь осознанная, когда вы автоматически, даже это не проговаривая, останавливаетесь, очищаетесь, успокаиваетесь, принимая мир таким, каким он есть, совершенно с ним не споря и не конфликтуя. Все просто, зачем усложнять, есть свой, есть мир, вы живете вместе. Но вы можете быть и отдельным. Он вне вас, вы вне его. Находясь в практике, мира нет. Находясь вне практики, есть свой мир. Это невероятное сосуществование двух, двух епостаси, двух вещей, двух понятий, двух состояний, двух объектов, до да чего угодно. Это слияние. Вы можете пребывать и в том и в другом, и в каждом из них в отдельности. Но вы должны понять самую важную вещь. Есть вы и есть мир, и ничего нет между вами. Но наш шум, к сожалению, создает объекты между ними, как между точкой А и между точкой Б, так называемые проблемы, которые нужно решать так называемые беды, от которых мы страдаем. Но теперь мы можем отключаться от мира. Иногда мы включаемся в мир, когда выходим из медитации, из практики. А иногда отключаемся от него, когда мы в практике. Теперь у вас есть эта возможность, теперь у вас есть этот инструмент. Берите его и просыпайтесь.